Всем привет! Давайте обсудим вроде бы как неожиданную вещь, на самом деле не такую уж и неожиданную. Нумерация в картах Таро назначена неправильно. Тут есть нулевая карта. Это похоже на QR-код, где вот в штрих-коде сразу нашли три шестерки, а в QR-коде исследователи обнаружили, что счет начинается с нуля. И три пятерки таким образом можно было ассоциировать с тремя шестерками. В картах Таро то же самое. Все числа назначены неверно. И сейчас я покажу, сместив эти числа, насколько все совпадает. Идею для этих мыслей мне дала третья глава «Бытия», где начинается... Тут вообще всего 24. Знаковые 24 строчки. Ой. 24 строчки напомню люди которые изучали руны говорят что рун 24 а в картах 2 есть якобы пустые карты я пока только начала копать что касается рун там как началось вот это знаете на добробут на скотину на плодородие я поняла что изучать их с такого места уже не ну, получится это несерьезно Некоторый особенный смысл, который в них заложен, все равно вот так просто, запросто никто не выложит. И на что я обратила внимание. Змей же был, хит... змей был хитрее всех змеей полевых, которых создал Господь Бог. Начинается со змеи даже э, пе первое слово «змей». Ой, опять. Это надо было еще так подумать, чтобы э, так начать. В Махабхарате начинается с истории, что змеи были в беде, им никто не смог помочь, они обращались ко всем и обратились к Аса, у которого мама. Аса и его мама, говоря, вы же из рода змей. С первой главы Махабхараты так началось. Скажу честно, я дальше не дочитала, но потому что очень трудная она. Но здесь я подумала, должна быть, если это то, что думаю я, тут должна быть числовая символика, допустим, 13. Я шла по улице думаю, приду домой, проверю. И пришла домой, здесь идет текст о, о другом, о другом. И после вот этой первой строчки змея снова упоминается в 13. -й. С чем вы хотите спорить? В 13 строчку упоминается змей. Дальше 14 обращения к нему же и 15 упоминается жена-змея. 15 упоминается жена-змея и символика. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Голова-ноги символика спасителя. Так, опять я не то нажала. Вот эти три строчки четко посвящены змею. И в картах Таро есть одна карта, которая назначена 12 числом, но она имеет очень выраженные э, признаки. Повешенный дерево и крест. Тут ноги перекрещивают. Я видела другие карты, где ноги делают крест. Повешенный дерево и крест. Но число 12. Этого не может быть, подумала я. И добавила нулевую карту. Кого-то обозвали шутом и нулем. Это их точка зрения на происходящее. В общем, добавив, до, добавив эту карту в качестве первой, мы смещаем все номера в картах второй и получаем фокус-покус. Есть первая карта, есть тринадцатая. У тринадцатой очень характерны те самые признаки. Смерть будет четырнадцатая. И э, как его, умеренность или искусство. Ангел, переливающий воду из кувшина в кувшин. Будет 15. И здесь мы подходим к теме котов. Аккуратно и к числу 19. Солнечная карта у нас получится тогда не 19, а 20. И смотрите, что в 20 главе. Опять не туда нажала. И нарека Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Тут я другой перевод читала, и что он ее назвал «жизнью», что-то такое. Это единственная позитивная строчка во всей, во всей главе, вот такая выраженная позитивная, которая выдает эмоции Адама. Он в этот момент вообще не расстроен. Он назвал ее словом, которое, может быть, было лучшим словом из всех, которые он знал. Так он назвал жену, которая вывела его из этого эдемского сада. И 20. Светлые силы любят число 20. И у нас солнце при этом смещении будет 20. -м. А что же получится 19? -м? Мы помним про 19 чехотку. 19 будет та карта, которая сейчас 18. Луна. Луна. А рогатый будет 16-м. У 6, я говорила уже, что к этому числу мы еще вернемся. У 6 перевернем 6 и получим 19. 9-1 без, без 1. Получится две символики 9-1 без 1 у, у характерных карт. Один рогатый, вторая карта луна. А с луной устойчиво ассоциируют почему-то котов. Была песня Лунный, лунный, лунный кот, кто помнит. И мультик «Сайл Армун» четко эту ассоциацию сделал уже даже устойчивой. Это гол голодные постсоветские дети, которые смотрели только свои там простые мультики, и вдруг в их жизнь ворвалась вот эта вся красота. Это все было так сказочно, да, много серий, много, не одинаковое. И в этом мультике были вложены такие послания, а хозяйка у этой кошки, Бани, Бани это тоже кролик. С кроликом и с котом ассоциируют Луну. И у котов, именно у котов, количество хромосом в гиплоидном наборе 19. Если мы сместим номера так, мы получим Луну 19. И сюда коты с их 19 хромосомами в гиплоидном наборе. Такая вот история. Звезда будет 18 получается. В общем, как вам такая идея? Если я смещаю все вот эти карты, у меня получается другой расклад. И рогатый и луна получаются символикой, как и кусочек от 911 Солнце встает на свое законное 20 место. И 1,13. Головоноги, опять-таки, перевернуты головой и ногами. Да. По моему подозрению, эти карты отображают какой-то расклад сил. Может, вот тут есть две пустые карты, а все остальные, может быть, символизируют по одной или в группе конкретных совершенно политических участников в нашей природе. Такая у меня версия. Смелая. Ну что ж, пишите мысли, ставьте лайк. До новых встреч.